Да вот по поводу битов, кстати, вы тоже гоните, потому что насколько... Да, сейчас я буду читать комменты, я просто рассказывал всю историю. Насколько я вообще замечаю, абсолютно никогда люди не бывают довольны битами. И это очень глупо, потому что, можно сказать, бит мне не нравится. Там бит, ну, в таком стиле, который мне там ну, не, не по кайфу, но говорит, что хуевые биты. Эти биты были охуительные. Первый бит сделал Прива два остальных рак äh, забить это охуенные биты, я считаю они очень подошли для батла ну что, да, третий бит топовый нет, я в Екатеринбурге сейчас я в Екатеринбурге но это вот в целом так, по, по всему, по всему что было <клёх> Что там дальше? Дальше... Вот, короче, будет презентация в Екатеринбурге 1 декабря, 8 декабря будет презентация в Москве и 9 в Санкт-Петербурге. Так что, кому это интересно, чекайте всю, всю информацию а, в моем паблике. Там все есть вообще. Все есть. На 140 ну, мы... А... Да, я бы побатлил на 140, конечно, но нужно, опять же, какого-то соперника интересного, и с которым будет смысл, смысл батлить, так что нужно просто конкретно уже это все решать с Эдиком, и мы посмотрим. ти ти ти ти здравствуйте. как вдохновляюсь вдохновляюсь uh, вообще всем там муз музыкой всякими жизненными ситуациями всякой такой херней третий бит никак не, не найти это бит который сделал ракс битс и так релиз зашел но вот биты а-ля второй третий а Твой кореш прямо с под таким под, а, под такими битами бытрячок да я согласен а... Есть мысль, что следующий какой-то, да, релиз будет более, менее такой, грубо говоря, лиричный. И там он будет более такой разъебывающий, короче, да. Мне хочется поразъебывать очень сильно. <свёздит> ну, я уже все рассказал, да, по ситуации с Драго. Хотел бы фит с грязным грязным это осаешь что ли нет наверное не... крутой. короче фит мечты из русских зарубежных ну зарубежных наверное пока не буду говорить это такое как серии чего-то несбыточного да а из русских да блин не знаю не знаю на самом деле я про не очень думаю хочется делать именно какие-то свои охуительные треки совершенствоваться именно в своей музыке в сольной короче скиллы бы не стал зачем батли скиллы, мы уже батли. когда концерты? концерты 1 декабря Екатеринбург 8 декабря Москва 9 декабря Санкт-Петербург Третий раунд сверстов студийки. не знаю да фиг знает ну как бы там же мне уже как-то не очень нравится записать именно батловые батловые раунды там что я буду читать там про Эрнест что ли ну какая-то такая себе тема с реки взгнойным, ну да было бы наверное интересно не знаю Видите, фит должен еще тоже иметь смысл. То есть, ну, я не могу, условно говоря, там, чуваку с которым мы не знакомы, говорить, о, чувак, давай фит. Нет, нужно, чтобы э, творчество друг друга нравилось и в правильное время. А, с грязным Рамиресом. Блин, просто у Оса и прошлый ник был грязный. А, с грязным Рамиросом. Но он крутой. Он крутой. Насчет фита, хз. Хмм. Так. Почему именно с Эрнесто забатлило? что с Эрнесто тоже, он, у него есть какая-то своя харизма, не? он, то есть он отличается, он реально уникальный. Да? Я, я не могу сказать, что данный батл наш мне понравился очень, да, он сделал прикольно, но в целом я просто говорю, что он отличается, и он, у него есть свой уникальный стиль, и это круто. С Рики не думал, забатлить бы было, думаю, даже лучше, чем с Драго. Ну, насколько я знаю, Рикки, это не очень интересно, а... мне кажется, все-таки было бы поинтереснее. Короче, я просто считаю, что с Драго это был бы челлендж для меня, достаточно такой. Потому что этот человек тоже достаточно уникальный на битах, и у него, ну, такая интересная очень техника и все такое. Да, про мертвую душу очень жалко. Я прям очень расстроился. С Редо. Ну, Редо, блин, я респектую Редо. Я не знаю, типа, есть ли смысл в этом батле. Тем более, насколько я опять же знаю, он тоже сейчас не очень сильно хочет батлить вообще, в принципе, поэтому не тот день для концерта, выбрал в этот день. О, ну, блядь, слушай, чувак, в каждый день происходят концерты, и если ссать того, что там кто-то придет не на твой концерт, а на другой концерт, можно просто как бы вообще ничего не делать и дома сидеть. Вот я так считаю. Нога Браги осталась в Питере. Ну, точнее, Нога Браги осталась в Питере. Кто-то там ее... Её... По ситуации с РБЛ, ну что это печально очень очень печально я, я думаю там все разрешится нормально и желаю только успехов и процветания антону и его площадке я думаю все будет окей кукиш с хаслом крутой я замечал что какой-то идет необоснованный хейт на него в комментариях в комментариях ну вот это опять же то есть да Люди просто не шарят Большинство, нет, даже не большинство А большинство тех, кто комментирует Потому что многие люди, они не комментируют, они смотрят Они смотрят, там им нравится, не, не нравится Они какое-то свое мнение формируют А комментируют И а, большинство тех, кто комментирует и пишет хуйню Они не шарят И это реально так То есть ты можешь написать, короче Мне не нравится, как сделал условный кукиш да? Вот то, что мы сейчас о нем говорим Но люди же пишут, блядь он тараторит, у него там хуевая ритмика, хуевая рифмовка, хотя по факту, Кукиш, блядь, рифмует нахуй на лучше, чем 90% BPM батлеров. Я сейчас не говорю это из-за того, что он там с ЕКБ. Это по факту так. Просто люди даже. Короче, вот лайфхак. Есть у Eminem, на альбоме Камикадзе скид, называется "М Call спал". И там Эминем звонит своему менеджеру и говорит. Я тут в комментариях прочитал, что пишут про альбом, и там чувак сказал, что я буквально срифмовал там ромашки и. Ну, я не помню, какое там слово было, на, на английском. В общем, срифмовал одно слово на окончании. И он прочитывает эти строчки, и там срифмовано, ну, грубо говоря, грубо сри... говоря, Строчках они срифмованы друг с другом, и он говорит, это моя вина то, что этот долбоёб как бы не понимая, что здесь все зарифмовано, здесь не зарифмовано только по последней окончании, все зарифмовано. И говорит, вот да, я я сейчас еду к нему в дом, чтобы его разгибать. То есть такая же проблема. Люди просто многие там комментаторы, они просто не слышат, они не понимают, что такое, что такое рифмовка вообще в принципе. Они слышат только последнее слово из каждой строчки. И говорят, он хуево рифмует. Но иди нахуй, потому что ты не понимаешь, что такое пиздато рифмовать. Ты просто у тебя просто нет а, короче нет знаний. Ты не шаришь в этой мать часть. Ты не знаешь, знаешь мать-часть, но ты открываешь как бы, комментарий и пишешь, купишь хас, хуево рифмует. В то время как ты просто засешь хуй в этот момент, а купишь с хаслом, рифмует охуенно. Вот. И поэтому это не абсолютно необоснованный хейт вот я встречался с таким после там батла с вайпхантером на втором этапе это очень забавно но на самом деле это не важно то есть просто нужно делать и все больше городов как не будет или только по столицам я я я не знаю я просто хочу посмотреть как вообще все это получится с презентациями А, а там уже дальше смотреть возможно будет тур весной я на это надеюсь и мы, мы, ну, по ходу мы разберемся, я думаю. Ну, я не считаю, что батл с Эрнестом один из лучших. Блин, где? В смысле, на Версусе или в принципе? Ну, вообще, не там, не там, я бы так не сказал. Мне, мне он нравится частями, этот батл, вот. Но я не считаю, что он какой-то там лучший. Ну, вообще, нужно, наверное, подождать, там пройдет какое-то время, и уже можно будет <свят> так, отстраненно немножко посмотреть. Кто самый сильный из ФБ4? Не знаю. Ну, для меня вот для меня на самом деле, что до, до старта сезона, что сейчас особо ничего не поменялось. Я говорил, что будут и пить и Браги. И, собственно, вот для меня они сейчас э и остаются самыми сильными, по факту. Ну, с ними разве что может Микси поконкурировать, я думаю, особенно после последнего выступления. Это очевидно, что он фаворит. Там будут все треки. Ну, не все треки, многие из последних треков. Не только альбом. Тик. Как тебе хос на битах? Хос хорош на битах. Мне очень нравится его BPM с алфавитом. Несмотря там на все эти бумажки, он, он сделал хорошо. Хос молодец. Хос очень крутой и в треках, кстати. Вот. Так что хосу респектосик. Нет, я биты не пишу. Никогда не писал биты. К сожалению, я бы очень хотел, но уже очень много времени проебано. А чтобы делать это хорошо, нужно очень много времени этому посвящать. Ну, вообще, я не буду зазрекаться, но пока не пишу. Как В Киеве мне очень понравилось. Есть же, да, много таких предрассудков у людей, что вот там... Ну, вот мне даже говорили мои какие-то знакомые, что там не любят русских, да, грубо говоря Но это все хрень, я отвечал, ребят, это пропаганда, это, это, это, это хуйня, там такого нет То есть я уверен, что там есть отбитые, да, какие-то, которые там хейтят русских и все такое Как и у нас есть отбитые, которые говорят, что там вот там хохлы и все такое Ну отбитые есть как бы везде, естественно, да Ничего, никакого вообще, никакой там каких-то там... Хейтерских тенденций в свою сторону Я не заметил И все было очень душевно Пацаны нас приняли очень круто Единственное Ну в общем батл выйдет Я думаю вы сами все увидите Я ничего по батлу сейчас говорить не, не буду да Но в целом именно как сам город Очень красивый, очень такой Атмосферный, мне дико понравилось Мы там немножко успели погулять, посмотреть Там всякие достопримечательности вот. Так что мне все очень понравилось на батлы слова ИКБ я прихожу всегда. Кроме форс-мажоров каких-то. Тык-тык-тык, Ну да, люди любят пиздеть. В Минск. Очень хочу в Минск. Очень сильно хочу в Минск. А, вот. Все, что могу сейчас сказать. В принципе, да. Если какие-то будут предложения по поводу выступлений, я с радостью туда съезжу. По поводу Микси, ну, чувака сорвало немножко крышу, насколько я понимаю, то есть, последние батла это просто катастрофа на самом деле, не знаю, не знаю, просто, блин, очень многих людей, как-то их, короче, амбиции не совпадают с их уровнем скиллов, и здесь, наверное, нужно как-то адекватно оценивать себя и окружающую обстановку. Вот и все. Ну блин, так нет, я, я говорю, что Драка крутой, он правда крутой. И именно поэтому я хочу забаттлить. Потому что я считаю, если ты считаешь себя там MC, да, ты должен какие-то челленджи ставить себе. Вот для меня это челлендж, потому что он реально крутой. И <coughs> на самом деле, вот у меня было уже немало баттлов, в BPM и. Голкила меня не батлил, например, да, хотя я считаю, что он один из лучших чуваков на битах, ему было уже не интересно там батлиться, он просто делал какой-то перформанс, да, с диктатором, вот я считаю, что диктатор пока что самый сложный соперник был, oh. вот, вот поэтому мне хочется с сильным оппонентом забатлить, именно поэтому, блядь, я это и делаю, а не потому что я говорю кому-то, что он там хуёвый, да, то есть я говорю, что, допустим, он сейчас сделал там плохо, и говорю, чувак, если ты считаешь меня там второсортным, стрёмным, э, недостойным, грубо говоря, ну, окей, дело твое. Я говорю как есть, я не въёбываюсь, и я там не пытаюсь как-то, э, ну, типа, если там, и мне похуй вообще на остальное. Ну, то, что я тебя вдохновляю, Ярослав, это просто очень круто. Для меня это лучший комплимент. А так я читал просто, грубо говоря, там треки других рэперов, подражал им и все такое. Вот, наверное, так и было. Да что значит «Кукиш» очень монотонный? Это... Кто-то пизданул что-то, и все начали подхватывать. Такая же ситуация, как, допустим, была у Гнойного с Мироном, когда Гнойный сказал там про Горгорода что-то, что там что что это калька и все такое. То есть в контексте батла Гнойна сделал это очень круто. Это было в тему. Но в целом я не согласен. То есть, да, Горгород – это антиутопия, и сама идея, естественно, антиутопия, она не новая. Но в рэпе, блядь, в аудио, да, то есть в рэпе, кто у нас делал, такой концептуальный альбом. Кто? Мне сейчас там, ну, мне, мы недавно с кем-то обсуждали, говорят, вот там Good Kid, Mad City, тоже да нихуя там нет э, подобного в Good Kid, Mad City, там просто там Кендрик раздувает, вот мои там э, дни в гет, что я там делал, да. У него нет такого же, как в Горгороде, да, то есть, и, то есть нельзя говорить, да, что это сбачено, грубо говоря, с Кендрика, потому что концептуальных альбомов в мировом хип-хопе очень много. Вот, и здесь также, что кукиш монотонный, что значит монотонный, то есть это абсолютно, это субъективизм, то есть нельзя так сказать, то есть это, в общем, ладно, ребят, здесь есть, конечно, можно сказать, что у каждого свое мнение, но говорить, можно сказать, мне не нравится кукиш, мне не нравится, как делает кукиш, это не мое, это нормально. Но говорит, что Кукиш там хуйня, что у него там что, там, что монотонный, что у него плохая ритмика, плохие рифмы. Это просто это, это просто и обмашка того, что человек не шарит. Вот и все. Его мнение принимать всерьез не самое лучшее решение. В турнирках не дай бог вообще. То есть, конечно, зарекаться нельзя, но я бы не хотел вообще ни в коем случае. Ео Мурманск салют. Килл или Диктатор, они очень разные. Я не буду выбирать. Они мне оба нравятся в своих э, жанрах, грубо говоря. Да, приезжай на мой тур весной. В если привезут, позовут, то, конечно же, поеду. Забатли с Марулом. А мы забатлили с Марулом. Вот, в Киеве это было. недавно. Там, правда, 2 на 2 было. Там был Диссураунд. Я против Гиги и Марула. Кстати, пацанам респект вообще. Очень душевные чуваки. Лучше.